уверен. Всех? всех они не американцы. Чувак тихо есть. этот отключился. Так, ну в теории двоечка нас прикроет. Направо. Налево. Ну, можно прям. Все, слезай слезы валям. Прям из косок. Давай, давай, давай. Все, все четко намекнул. говорят чисто пока чисто говорят это двойка сказал это двойка сказал да Блин, вот, блядь. чисто, чисто блять двойки выговор блять запиздешь давай быстренько тогда угу. говорит ли вас ребят ¡Pasé, pasé, pasé! pasé yeah, yeah. uh, uh, uh. Левее, левее, левее. Скиньте, я не вижу у меня баг. Мужики, разгрузите саперку. Кто нибудь, я не могу разгрузить. Разгрузили, я не могу, разгрузили. у меня баг. Разгрузили. Разгрузили. Они разгружены. Молотки нет. Молотки не разгружены, я же говорю, я только БК мог скинуть как надо сгрузить у меня забаговано у меня тут заговано ты молотки видишь грузовики их нет да. я у меня нет молотков у кого бага нет Сгрузить молотки ребят давайте быстрее чего вы там стоите помогите разгрузите пальф дай файл Говорит, говорит, говорит. Алик, Алик, Алик. Это ч, ч, прикол чуть-чуть такое? Разгружай молотки. Разгружай, Ой. все. Я Ой -ой. не могу разгрузить. Что, метки. Метки убираются, что ли? Копаем, копаем один подползи просто копай один подползи просто копай все просто копай у меня Нет, не могу держать с другом Сейчас я думаю не самый в этот момент вообще выезжать. Очень рискованно. Так, мужики, мне кажется, нас слева, слева обходит, слышь, слева обходит. ставлю этот. Ага. они да? а, гирали пацаны патроны гирали справа дымы закидывают, справа дымы закидывают к нам перебегают, к нам перебегают справа перебегают справа. вижу их прям очень много вдалеке в районе города прям сидят так и бегают Слева ага. посматриваю. Слева посматриваю. Мы пока не вся внимание отвлекаем, нормально. Намет они далеко стреляют. Понимаю, понимаете. На задаче держаться все. Пасны по типу точечки отбирают, а мы держимся. Слева обошли, слева обошли. Ебать, я свой ёбнул, заебись. Голбоёбы, блядь. И Чарли, соответственно, думаю, тоже на обороне лучше с нами сидеть, поглядывать лево-право. А то у у нас любители маневров. Справа работает по нам, да? Да-да-да Снайпер Да-да-да, вижу Мужики, вас там никто не поднимет, браво. Чарли, кто? Сектора наблюдения обозначил стрелочками, мужики. По секторам распределились э, от, от э, первого рубежа обороны работы. у вас противник да, Лайпер, ну, нет, не спешите не спешите штурмовать мужички Лайпер, на правую сторону Аккуратненько. Если раз в не, не надо гранату откинь кто там альфа работает альфа гранату откинь двоих уже положили сейчас третьим будешь Всё, стараемся меньше появляться вообще минималка Играем от медик, У нас на практике там, в принципе, немного. Через 2-3 минуты меньше, чем будет. Ой. Прикройте левую сторону, чтобы я мог пройти по правой. 10, есть десятый и синяки, они продвигаются. Наша задача сидеть, держать Фопу. Не надо лишний раз этот э, герой строить. Понятно, что хочется постреляться, давайте разумно пойдем вопросом. По Два санитара на 1 квадратный метр. Не особо логично выглядит. Давайте поделитесь. Один санитар, подойти к этому, к, э, Алику КТВ. Клаусу. Займи там позицию, потому что периодически нормально так подстреливаю. Тяжелый пулемет, но твою работу выполняет дали. Как-то не сходится, тебе не кажется? Поменяется с ним пулеметами. Че-то ты не выполняешь задачу. Тебя... Ты для понтов его взял или че? Лошада ему тяжелые, а сам бери легкий, Ничем не хуже. Серьезно тебе говорю. Ты просто сидеть не очень хочешь, а с легким Починаю... тебе попроще будет. Ты не должен, я прошу просто, потому что ты не выполняешь свою функцию пулеметчика и выполняет алис, по правому флангу сдерживая натиск пехоты. В тот момент, как ты там штурмуешь с пулеметом, если задача поставлена держать первый рубеж обороны на ФОБе, как бы, ну, не сходится что-то. Для чего тебе тяжелый пулемет? Он не такой мобильный, ты не сможешь с ним Без возго... секунды, понимаешь? да, Лёгкий ничем не будет. Тут так не очень нужен, потому что нас штурмуют нас штурмуют, э, ты на первом будет ворон. Ладно, ладно, отдам. Все, держимся, лишь на все держим позиции. У нас есть 12-й, есть 10-й. Синяки пускай работают. Я им довел, что мы их прикрываем. 10-12 попробуют на рефайнере продвинуться. огня максимально создаем на десятки двенадцатому пройти я сейчас подойду к этот э, к вам на дымами по Я его Давай активнее заходим, заходим, мужики, на рефайнере. Надо убить братишка сюда, конечно. Так, я на рефайнере зашел. Ну, скерси теперь. Да мы подписуйте, что мы тут делаем. Давай, давай, ралик скину. Все нормально. А, блять, все. Ну, короче, это, это, это опять дефет. опять получается что они делают эти складные так как вы отбили точная мемка а, же... а это уже, уже не имеет значения как мы проиграли печально конечно печально мы прям неплохо так с вами поработали но ради чего ради то чтобы складные все. Да, для того, чтобы они просто просрали свои фобы, если они их вообще ставили. Появились у нас и все. Там вас тоже Ф проявлен, пошли блядь. вот так, пусть с ним, блядь. Кульм подержим тут. Сопля вражеская стоит. В Думетке Чарли есть дом доме есть противник. Sorry, sorry, sorry. Get back up here. Че бинт Ты как дорогу-то без дымов перебежать, сука? Да, дыма ты, Есть дыма? А, дым? нет, нету дыма у меня нету. Попробуем, давай, прокину. п твоя мать! Сколько метров? Вообще попор, 285 на той стороне, за бетоном ага, Кого тебе ты истекаешь там нахуй? Иди сюда Ну как куда?